живописное местечко да вот так не могли бы ехать с самого начала ехали конечно мы ужасно но вот здесь вид очень хороший величественные такие горы красивые ну и когда все-таки кругом какие-то домики как поживее как-то поживее а то мы ехали Одинокие. Правда, в одном месте присоединились к итальянской машинке. К машинке с итальянскими номерами. Так он нас испугался. Думал, да, что мы ехали чудо. за ним несколько десятков километров, наверное. По горам без и, Да, и все бы ничего, наверное. Он бы усмирился со своей судьбой, что мы за ним едем. Вот. Но в какой-то момент вышла такая ситуация, что мы были на перевале на горном. А где как раз э, реверсивный светофор. Это светофор, который пропускает сначала машину то в одну сторону, то в другую. Так вот он подъехал прямо на желтый и перед нами уже должен был загореться красный. И он в ну, это самое проскочил на этот желтый. И мы, чтобы не потерять его, тоже прибавили конкретно и проскочили за ним. И тут он понял, что мы его преследуем. И у нее что-то взыграло, и он тут начал метаться, и в конце концов, вообще метнулся в кусты. Преально. Да. Ну и поехали. Мы и поехали. А так все-таки было две машинки, когда дает веселее. По горам, где нет освещения дорога, нет разметки вообще никакой. И страшновато. Вот такие виды интересные, красивые. Да, здесь, конечно, это городок. Вот сейчас мы едем. Прям ну реально это город. А вчера ехали по деревням, по серпантинам. И деревни со э, зловещей выглядят. Во-первых, нету фонарей. Во-вторых, они все такие э, старинные дома. Э, очень ну, уникальные, конечно, потому что мы подобные ну, архитектуры, со застройки не видели. Они.. Э, ну, характерно, наверное, для Румынии. Мы теперь вот увидишь, когда пейзажи с такими домами, сразу поймешь, это Румыния, скорее всего. Ну и бедненькие все-таки такие, поэтому как-то страшновато. И Уныло все, так все. Да, и все закрыто сам ночью. Света вот нет, прям даже вот ну, лучинка не светится ни, ни в одном огне, что называется. Вообще, едешь по пустынным, по заброшенным, думаешь, все, выбили вампиры, уж все население. Или или наоборот, все население пошло с как-то охотиться. Ну вот еще небольшой нюанс, да вот мы сейчас часов. опять снова едем по горному серпантину, вот сейчас деревья скрывают от нас справа горы, но посмотрите какой это горный серпантин, по такому серпантину горному приятно ехать, хорошая широкая дорога с ограничителем, с достаточно приличной скоростью мы можем ехать по этой дороге, тоже горный серпантин. И противовес как раз той дороге, которой мы добирались сюда. Это опять, ну, здесь уже на просвет видны вот эти горы. То есть вообще завораживающие, красивые пейзажи. <связывающие> Тот же горный серпантин, но ехать приятно по такой дорожке. В сравнении с тем что мы выбирали так называемый более короткий маршрут где тот же горный серпантин но страшные дороги с маленькой скоростью по которой передвигаешься так что выбирайте правильный путь ребята когда планируете свое авто путешествие